Привет. вы на канале nail studio и в сегодняшнем видео я покажу вам как делать звездный маникюр для этого нам понадобится гель-лак белый черный и матовый топ черный гель-лак я уже нанесла на наш ноготок также нам понадобится визорсовая салфетка фольга кисть и доц. Черный гель лак я нанесла. Теперь покрываю матовым топом сверху. Можно делать на глянцевом. Открываем наготок и отправляем в сушиллаж. Пока он у нас сушится, мы добавляем на, наш, на нашу фольгу белый гель. У меня это фирма клея. 52 номер клею профессионал ноготок у нас просох такой вот матовый получился черный матовый цвет сейчас мы берем кисть тонкую и начинаем прорисовывать я сначала прорисую звезды и одну планету. Звезды у нас будут небольшие. Тоненькой кисточкой небольшие звездочки. Можно рисовать гель краской, можно гель лаком. Я рисую гель лаком. клею довольно густой гель лаком. Вот здесь я нарисую как бы планету. Закрашиваю полностью белым цветом. Аккуратненько прорисовываю кружочек. Все рисую небольшое. Прорисовываю ось и также маленькие звездочки, Маленькие-маленькие рисую. Поближе, чтобы вам видно было. это мы прорисовываем на матовом топе кстати очень красиво смотрится она и на глянцевом красиво но на матовом мне кажется как-то более естественно вот такие звездочки у нас получаются и теперь я беру дотс не толстенький а с тоненькой стороны Делаю точечки в хаотичном порядке, создаю как бы эффект нового. Где-то более сильно будет выражено, где-то более слабо, есть точечки, которые поменьше, побольше. Вот так у нас получается. Отправляю сушить в лампу. Сушим 30 секунд. Вытираю дот. Для основного черного цвета я использовала также гель-лак 53 номер. Вот наш уже ноготок просох. Можете посмотреть. Такой вот замечательный дизайн получился. Очень красиво смотрится на ноготках. топом И, вот видите если глянцевый его был ну, глянцевый тоже красиво мне больше матовый нравится Отправляю сушить в Также сушим. Для того, чтобы покрыть топом, я использую также клею С липким слоем, без липкого слоя, матовый и глянцевый. Ну вот, смотрите, у меня топ без липкого слоя глянцевый бриллиант, а матовый он профессионал. Вот матовый гуще, чем бриллиант. У нас просов дизайн. Так получилось. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!